Дмитрий Убонников. Треснувший лед, тающий снег, С крыши висят обреченно. Зубы зимы, их не боясь, Птицы щебечут о чем-то. Дело идет к любви, Дело идет к весне, лаской меня оживи. Я еще в зимнем сне. Дело идет к весне. Дело идет к любви. Я еще в снежном сне. Солнце меня разбуди. Вместе с весной с юга принес Ветер любви неизбежность, И бараньем с черным берез, Как что-то про нежность, Дело идет к любви, Дело идет к весне, Плаской меня живи, Я еще в зимнем сне. Дело идет к любви, я еще в снежном сне, солнце меня разбудит.